Всем привет, с вами Мир. И сегодня мы разбираем на куски слово groundskeeper. Ну, начнем с того, что слово groundskeeper это не совсем садовник. Чисто садовник, то есть человек, который ухаживает конкретно за садом, будет gardener от слова garden сад. Что же тогда значит groundskeeper? Разбиваем слово на две части, мы получаем слово «grounds» и «keeper». Начнем со слова «grounds». В этом контексте это значит «территория» или «участок дома». Слово «ground» само по себе имеет очень много значений, но, как правило, они так или иначе связаны с землей, с тем, что под ногами находится. Притом довольно часто он используется в переносном значении. То есть, например... Довольно распространенная фраза Moral Grounds, то есть нравственные принципы, то, на чем стоит твоя мораль, если полностью разбирать его по кускам. No grounds, another, so Далее, слово Keeper обозначает Хранитель или Смотритель. То есть, тот человек, который следит за тем, что ему доверили. Слов, где «keeper» является составной частью, достаточно много. Ну, мы возьмем парочку для примера. «Zookeeper» – «смотритель зоопарка», «doorkeeper», «швейцар», «привратник» и «goalkeeper», естественно, «вратарь». Ну, слово «goalkeeper», если отталкиваться от определения, что такое «keeper», немного не вписывается сюда, поскольку принято считать, что гол это «goal» когда мяч забивает ворота. Но проблема заключается в том, что гол – это не только, когда мяч забивает ворота, это и сами ворота. То есть, гол-кипер это хранитель ворот. The goal. Goal, Также у этого слова есть другое значение, которое сложно перевести одним словом, поэтому я приведу перевод определения этого слова тот, кого следует оставить. Как правило, это слово используется, когда кто-то кому-то дает совет о том, что вот с этим человеком стоит строить серьезные отношения. Ну, например. Oh, keeper, Второй случай использования, это когда кого-то принимают в команду. Он проявил себя лидером. По-моему, мы нашли того, кто нам нужен. Все меня слышали, у нас пополнение. Чаще всего это связано с нелегальной активностью. Мотивация. Корректировка отношения. Она ценный кадр. Например, отлично мотивирует аудит, если не знаю. мы говорим о слове Keeper, то нужно сказать пару слов о слове, от которого оно образовано, а именно keep. На глагол «кип» у нас, к сожалению, нет времени, видео и так в два раза длиннее получается, чем я рассчитывал, но «кип» как существительное мы успеем разобрать. «Кип» — это средневековое сооружение. Есть два типа. «Кип», который является охранной башней на границе вашего королевства, и «кип», который является главной башней в вашем замке. За неимененным аналогов в русском языке первый тип называется «сражевой башней», а второй, не мудрство лукаво, называют прям целиком замком. У меня три больших дракона, я полечу в Красный замок. Мы это обсуждаем. Мои враги в Красном замке. Что я за королева, если не готова рискнуть жизнью в бою? Мудрая. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся.